Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! С наступающим праздником вас! И сегодня мы с вами еще раз встречаемся для того, чтобы увидеть еще один замечательный подарок, приготовленный нашей Академии к этому женскому дню. А именно еще один курс, который давно ждали, который мы Готовили очень давно и объявили, уже многие собрались, уже даже э, составили список э, для участия в этом, включились. Ну и вот, наконец-то, мы запускаем. Итак, сегодня у нас запуск курса «Про зрение». «Про зрение». Почему этот курс нужен? Мы все это расскажем. Зачем? Что? Как? А сейчас мы ждем второго участника, точнее вторую, <другую>, другую участницу этого процесса, это Ирину Игнашеву, доктора, офтальмолога, которая будет э, помогать мне участвовать, вести этот, весь этот, этот эфир, и она соавтор курса. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуй. Буду уже Здравствуйте. на ты, так как мы давно на ты. Так, и вот перед нами появилась Ирина, доктор, офтальмолог. Ира, пожалуйста, представься более объемно, более глубоко для наших зрителей, кто ты есть, как ты дошла до жизни такой. Здравствуйте, друзья! Сегодня первый мой выход в прямой эфир, да еще и с таким мастером, поэтому мне немножко волнительно этот процесс, и в то же время… Очень радостно, что я могу поделиться и своим опытом и рассказать о том процессе, который предстоит. Я врач-офтальмолог по образованию, у меня есть опыт в организации здравоохранения. Сейчас я специалист по профессиональному развитию офтальмохирургов, помимо того, что еще и являюсь преподавателем академии. То есть... Ну, немного о своем пути. Как ты вообще попала? Почему выбрала офтальмологию? Да. Профессиональный мой путь начался в качестве врача поликлиники, И уже тогда, когда я выписывала капли, рецепты, подбирала очки, выписывала направление, мне все... Была у меня такая мысль, что заболевание оно приходит не просто так. И что не просто врач должен качественно подобрать лечение, а что есть очень большая ответственность самого человека в том, что он, что он должен выздороветь. Эта мысль у меня всегда была. И вот как раз сегодня я вспомнила такой интересный случай, хочу рассказать. Наглядный очень. Ко мне пришла достаточно юная, такая симпатичная девушка на прием и говорит, доктор, а вы пишите, пожалуйста, мне капли, чтобы у меня блестели глаза. Вот мне не нравится, как у меня глаза мои выглядят. Они у меня тусклые, мне не хватает блеска. Вы, пожалуйста, мне вот нададите такие каплики, чтобы они заблестели в мои глаза. Uh, Но ну, я начала ее расспрашивать, как, как она живет, чем занимается, как вообще жизнь ее построена, насколько она занимается своим здоровьем. Ну и выяснила, что, конечно, она не занимается здоровьем, она там работает, учится, загрузила на себя множеством ответственностей. И вот и пришла к доктору, дайте мне капли, хочу, чтобы глаза блестели. Ну, то есть это такой показательный очень э, случай, который говорит о том, что э, часто очень пациент, человек, он ждет э, какого-то решения от доктора. Конечно, доктор должен э, подобрать качественное лечение, индивидуально, но в то же время пациент ведь тоже помнит о том, что он сам для чего-то эту болезнь сотворил. И вот такая мысль у меня на протяжении моей поликлинической деятельности была. Сейчас, когда я уже связана с хирургией, я опять-таки наблюдаю ну, при те же самые обстоятельства, но вот немножко в других ситуациях, когда пациент уже лежит на операционном столе, и он всячески мешает доктору прооперировать его хорошо. То есть он куда-то смотрит туда, куда не надо смотреть. Он двигает глазами, головой. То есть он не помогает доктору, он мешает, препятствует тому, чтобы ему хирург вернул зрение. И это, конечно, и об ответственности пациента, и о том, что он не понял сам, почему к нему это пришло заболевание, почему так случилось, что он, зрение его ухудшилось. И то есть устранив эти причины, мы можем и качественно прооперировать пациента, и избавить его от других заболеваний. Вот, и поэтому я рада, что мы именно в, так, в этой точке с вами сошлись. Да, Ирина, ты очень хороший пример привела. И по поводу хирургии тоже. Потому что человек, когда не понял проблемы, не понял причины этой проблемы, не понял своей ответственности за то, что у него есть заболевание зрения, именно то или иное заболевание, то он, в общем-то, и безответственно подходит и к самому лечению. И к той же операции вы, вы делаете все а я вот я живу как живу как хочу так и живу как хочу так и верчу головой там глазами и так далее то есть а вы ваша задача мне вернуть зрение вот такой потребительский подход конечно ничего хорошему не дает у меня противоположный подход и именно на этой волне вот ирина сказала мы в этой точке сошлись встретились когда мне Врачи сказали, что я не буду видеть и что медицина помочь не может. Я наоборот, я не стал ругать медицину, не стал там ходить по разным клиникам, пробовать одних врачей, там зарубежных и прочих. А мне, мне сказали, бесполезно, вы нигде не найдете, современная медицина не может вернуть вам зрение. Так что оставайтесь вот в таком состоянии. Ну, примерно вот такими словами. И я тогда сам взялся за себе, я не опустил руки, я понял, что мне задача стоит мне самому решить этот вопрос. И я стал искать решения, стал заниматься, стал искать причины. Кстати, причины, как правило, у серьезной проблем причин много, не одна причина. Чем серьезнее проблема, тем большее количество причин, приводящих к этой проблеме. И я слой за слоем убирал, убирал. это я уже начал потихоньку видеть, различать. Потом то больше, больше, больше. А потом видеть, читать, писать. Компьютер работать, с телефоном работать. То есть все, даже мелкие телефонные, вот эти все, все могу читать и так далее. То есть ездить, летать. То есть все уже, все потихонечку, потихонечку возвращается. Но причины продолжают идти, идти. И я вот одну причину нашел только в конце прошлого года она так глубоко была закрыта и вот слой за слоем снимаю я вышел на эту глубинную причину и после этого еще больший скачок произошел в развитии моего зрения его качества и так далее то есть человек должен сам активно участвовать в этом возвращении хорошего здоровья и зрения в частности а зрение это вообще удивительный Орган человека удивительная система, зрительная система, которой очень важно много таких тонких вещей. Это очень тонкие органы. И очень тонкие вещи должны быть в человеке проработаны. И здесь и настроение, и радость, и счастье. И прочее, прочее, прочее. Много-много. Но в процессе, вот, в курсе мы все это учли. И мы много уделили внимания именно причинам. Именно нахождению причин и устранению причин но и не только. И вот Ирина, она профессионал, она занимается и лазерной хирургией, и, как вы поняли, в чисто лечебной, такой э, поликлинической, деятельность а сейчас и хирургической. Вот. Мы с ней встретились вот на этом понимании, что э, нельзя так подходить, и мы решили вот создать курс. И вот, э, Ирина, э, прошу, Рассказать о том, что мы заложили вот с твоей точки, профессиональной точки зрения в этот курс. А я уже добавлю то, что заложено сверх того. Да, благодаря, Антон Александрович. Хочу сказать, что на самом деле в курсе мы использовали как раз-таки такую синергию физических нарушений. И устранение нарушений на физическом уровне и глубинных. То есть, так как любое заболевание, его причина лежит глубоко-глубоко, то оно постепенно вот начинает проявляться на физическом уровне. И если мы будем убирать только упражнениями, какими-то каплями это заболевание, естественно, мы можем получить, может, результат, но он будет неявный и очень кратковременный. А когда мы устраняем заболевание на глубинном уровне, то естественно мы получаем мощный стабильный результат и по себе тоже хочу сказать что у меня тоже была близорукость со школьных лет я долго носила и очки и контактные линзы и вот с приходом в академию я сама еще в то время не задавалась вопросом улучшить свое зрение но я потом вот, когда начала уже готовиться к курсу Поняла, что на самом деле за то время, когда я уже была в академии, мое зрение улучшалось, хотя я такой цели не ставила. Я понимаю, что все-таки во время обучения устранялись поверхностные причины, но они уже были не, не, не на физическом плане, а именно в глубине вот сознания, подсознания. И благодаря этому уже я на том этапе получила улучшение зрения. А вот во время подготовки курса, когда я уже стала акцентировать внимание, а вот, возможно, вот эта причина того, что у меня зрение было не совсем хорошим. И вот оно постепенно-постепенно стало улучшаться, и даже за время подготовки к курсу я уже улучшила свое зрение на 40%. То есть и это я еще только проверяла на себе те практики, которые мы включили в курс, и прорабатывала причины. Это очень обнадеживающая информация, и для меня тоже. Я же тоже участвую в разработке этого курса, но я э, практики пока, я жду, когда мы все это скомпонуем и начну вот прям последовательно вместе с вами, друзья, вот кто включает в процесс, я тоже буду идти, и мы по ходу будем корректировать, будем э, участвовать в каких-то наших совместных мероприятиях и так далее. Будем делиться, будем делиться нашими э, успехами. И вот Ирина правильно сказала, что придя в Академию, она заметила, что ну, она автомолог, она понимает свое зрение, что было и отслеживает это. И увидела, что зрение стало улучшаться, хотя она непосредственно зрением-то не занималась. Она занималась построением нового мировоззрения. Обратите внимание, нового мировоззрения, мировоззрения. То есть мы такое масштабное зрение. То есть мы в Академии восстанавливаем масштабное зрение человека личности, высокого порядка, масштабной личности, активной личности, берущей ответственность за себя, наполненной любовью. И вот эти все вещи стали проявляться в ней, заработать и таким образом улучшили зрение. Я же тоже, ведь я же не просто конкретно сижу и занимаюсь своим зрением. Нет, конкретно зрением, вот, друзья, я при полной потере зрения и весь путь возвращения к тому, что я сейчас имею, я конкретно зрением вот так серьезно не занимался. Да, я какие-то упражнения делал, но не более, чем все остальные. Не более, чем там какие-то медитации, какие-то практики, энергетический массаж, там, пульс сердца, тогда То есть я общее, развивающее делаю, такие упражнения плюс глубоко выстраиваю мировоззрение все глубже и глубже с каждым годом все глубже и глубже и постепенно мое зрение становится все лучше и лучше то есть видите как все тесно связано а здесь вот в этом курсе мы концентрируем ваше внимание на всех методах именно синергия всех методов и за короткое время там где-то за два с половиной месяца примерно так сейчас ирина точно все скажет за два с половиной месяца мы хотим получить максимальный результат мы сами лично вот ирина еще раз пройдет что кстати ну, она только готовят продукт за 40 на 40 процентов я тоже хочу получить и вы тоже и мы обменяемся с вами что же мы будем иметь по окончанию да, здесь вопрос в комментариях спрашивают, насколько именно в цифрах у меня получилось лучшее зрение. Я хочу ответить: у меня правый глаз видел только первую строчку. Если традиционную взять таблицу, по которой офтальмологи проверяют зрение, правый глаз у меня видел только первую строчку. Сейчас видит четвертую, а левый глаз видел третью. Сейчас я вижу шестую. То есть, ну, я, и причем в ходе подготовки я поняла, почему у меня правый глаз всегда видел хуже, чем левый. И сейчас я стала уже над этой причиной работать. Да. Вот. Здесь, здесь тоже есть определенные причины. Левый, правый глаз, они имеют разные причины зачастую. То есть здесь очень, я говорю, инструмент зрения очень тонкий. И поэтому методы тоже должны быть тончайшие. Поэтому мы используем все. И энергетические, и духовные, и физические, и психологические, и, и даже аппаратные методы для того, чтобы вы могли улучшить свое зрение. Да, а курс, спрашивают, как будет, сколько будет длиться курс? Он будет длиться 6 недель, всего 18 занятий в курсе. Мы расстроили вот эти. Полтора месяца, я что-то сказал два с половиной, сейчас только понял. Полтора месяца всего, друзья. Полтора месяца. Полтора месяца. Да, занятия будут открываться таким образом, что было на выполнение каждого занятия примерно два дня. То есть в воскресенье, выходной на то, чтобы доработать, что-то довести, повторить некоторые практики, упражнения, то есть очень комфортный режим. Не более 30 минут в день будут занимать все практики. То есть даже занятый человек вполне может выделить время на, это, ну, на этот процесс. И действительно, вы посмотрите, впереди целая жизнь еще, А у многих и две трети жизни впереди. А у многих еще неизвестно, сколько там будет третей этих жизней. И потратить где-то полтора месяца на то, чтобы интенсивно позаниматься, это ничего не стоит, это копейки. Но ведь что это дает? это же еще кроме вот, реального улучшения зрения, которое получится за это время, вы же еще получите навыки, которые потом вы легко позволят вам держать на высоком уровне свое зрение, не давать ему снижаться, а наоборот помогать ему. Чувствуете что-то? И причем ведь сейчас согласитесь, наше зрение находится под очень большим, ну, под большой нагрузкой. У нас же все сейчас на зрении. Раньше люди как-то смотрели, были на природе, где больше на уровне чувств, на уровне такого, знаете, восприятия, комплексного восприятия. А сейчас все через зрение. Вот он телефон, вот он планшет, вот он телевизор, вот она, вот эти бумаги, вот эти документы, это книга. То есть все через зрение. Зрение на сегодняшний день имеет огромные нагрузки, и поэтому... Иметь навыки, иметь инструменты, которые позволяют снять эти напряжения, не позволят ухудшиться зрению. Вот это все заложено в этом курсе, для того, чтобы действительно мы не только получили хорошее зрение, но мы и дальше держали его на высоком уровне. Все более высоком. Я даже так. Я никогда не ставлю мелких задач. Все время все по максимуму. Да, Анатолий Александрович, спрашивают, совместим ли курс с другими курсами? Планируют пойти на генетическое здоровье, как лучше совместить? Отлично совмещается. То есть здесь нет никаких проблем. Ну, смотрите, полчаса в день. Полчаса в день. О чем речь? Тем более, вот вы увидите, когда войдете в курс, вы увидите, что много, очень много причин идет через род, через наследственность. И работая с тимусом, работая вот на, на курсе генетическое здоровья, вы устраняете <coughs> проблемы в тимусе, вы устраняете родовые проблемы, тем самым вы помогаете зрению. То есть здесь два взаимодействия. это вообще сочетание очень интересное, сочетание очень интересное. Мало того, как я даже советую, советую потом, когда у вас вот вы пройдете генетическое здоровье прозрение сразу включайте в курс пробуждения первую ступень хотя бы то есть закрепить в общем там курс пробуждения это курс основанный на 90 шагах к здоровью но всего один месяц и интенсив сделан для того чтобы максимально за этот месяц улучшить в общее состояние здоровья для чего чтобы вот Тимус будет очищен, активен, зрение будет проработано хорошо. И если вы еще к этому добавите комплексное да, оздоровление тела, то все это закрепится и уже рецидива не будет. Уже будет мощный такой замечательный процесс. Мы сейчас очень много работаем именно над темой здоровья. Вы, наверное, обратили внимание, с прошлого года, как раз вот год назад, в это время... Мы запускали наш курс генетическое здоровье. Как раз скоро вот, будет ровно год. В конце марта будет ровно год, и мы запускаем новый курс, значит, новый поток этого курса, улучшенный, усиленный за год накопленный большой материал. Так вот в связи с этим мы и пошли в эту тему. Вот, пандемия нас подстегнула, и мы пошли в тему здоровья, в тему глубокого здоровья, вхождения во все тонкие тела. В духовную сферу то есть где основные сейчас ресурсы то что физически медицинские биологические уже ресурсы достаточно хорошо проработанные на намного есть уже разные инструменты а вот э, использование духовной сферы энергетической сферы это пока э, не очень сильно проявлено, поэтому основные ресурсы сейчас там и мы туда направляем усилия, то есть наша академия сейчас будет можно сказать на вот именно такого движения к здоровью комплексного движения здоровья где есть физическая работа со здоровьем психическая энергетическое и духовная вот это все вместе будет комплекс мало того друзья я немного забегу вперед мы сейчас разрабатываем проект очень мощный реальный проект здравница я уже где то упоминал об этом и в этом проекте Будет создана сеть здравниц, где будут и онлайн обучение, и оздоровление, и э, офлайн. То есть мы будем создавать вот этот э, сеть здравниц по стране, и не только по стране. То есть такие планы большие. И вот сейчас у нас как раз идет запуск и этого проекта. Это все связано с тем, что мы хотим выдать э, людям э, инструменты всех планов физического, психического, энергетического и духовного. И вот это все вместе, чтобы работал, чтобы человек был действительно максимально здоровым. Я уже много говорю, Ира, даю предоставляю тебе слово. Да, благодарю, Александр. Да, действительно, вот в курсе про зрение мы как раз и учли все планы и физические, то есть мы будем делать элементарные упражнения, которые направлены на восстановление зрения, плюс духовные практики. Мы будем понимать причины, которые привели к ухудшению зрения, и тут без вариантов будет улучшение, результат будет. Конечно, все зависит от того, насколько глубоко эти причины, насколько запущено состояние, либо, может быть, нарушение зрения появилось вот только буквально не так давно. Это все тоже будет влиять на результат, потому что изменения на физическом плане, они для того, чтобы они произошли, нужно тоже некоторое время, чтобы перестроились ткани, мышцы, и на, в том числе и на эту перестройку мы будем оказывать влияние для того, чтобы получился результат. Вот, то есть все факторы, которые могут привести к ухудшению зрения, мы будем учитывать. Тем курс и уникален. Сейчас э, я, входя в эту тему, э, э, надеюсь на хороший результат еще и потому, что вот включилась Ирина, профессионал, и вот во взаимодействии с ней мне удается еще глубже войти в эту тему и разработать более эффективные методы. Таким образом, вот в этом тандеме мужчина и женщин, врач и психолог, мы, в общем-то, и постарались создать такой продукт, который максимально будет эффективен. Мы там даже включили такие инструменты заранее могу сказать об этом которые повышают радость человека потому что радость это вообще удивительная энергия радостные глаза это светящие глаза это видящие глаза это... и вот многие вот сейчас даже мы зад... можно задать вопрос аудитории вот скажите зачем вам зрение зачем вам зрение. Вот ответьте двумя словами, не более. Два слова. Ответьте зачем вам зрение. Одно-два слова. Вот напишите. И мы сейчас увидим, насколько вы э, вот, понимаете, насколько вы реально знаете, зачем действительно вам зрение. Потому что, не зная, зачем вам зрение, вы его и не имеете в том объеме, в том качестве и в том количестве. Поэтому я прошу вас, уважаемые зрители, написать заодно сейчас посмотрим вот такую интересную статистику, какой, какой процент ответов попадает в десятку и попадают ли. Да, пошли комментарии, пишут, замечать красивое, видеть мир, чтобы видеть красоту мира, чтобы видеть, видеть лучшее. Да. Но вот уже в этом наборе... Видеть жизнь. Да. Уже э, видно, э, есть э, разнятся, чтобы видеть. Понимаете? Чтобы видеть. Для того, чтобы... Видеть и радоваться даже, написали. Да, ну, для того, чтобы видеть, просто видеть. Хорошее зрение-то не нужно. Но видеть себя, обслуживать много зрения не нужно. А вот видеть красоту мира, видеть все красивое, весь объем вот красоты, вот для этого нужно отличное зрение. Если вы правильно поставите задачу, то это одно это уже поведет вас по другой дороге. Не просто видеть, ну что-то лучше стало, ой, очки снял, о, уже хорошо, и на этом успокоился. Нет, видеть полноценно всю красоту мира. Вот это, видите, вот просто мировоззренческий такой момент, смысловой момент, но он очень важен. Зачем тебе зрение? И вот осознав зачем и вот так дальше ступь, шаг за шагом шаг за шагом выстраивая мировоззрение там у нас и аффирмации вот все которое позволит вам постепенно в вашем сознании уложить действительно максимально эффективное э, движение к хорошему здоровью прекрасному здоровью к лучшему здоровью для того чтобы видеть всю красоту мира да и надо сказать что вот раньше, когда я задавалась причиной, почему не видит человек, как бы и во всех в большинстве книг написано «не хочет видеть», «не хочет видеть». А, а глаз маленький, но он настолько тонкая структура, настолько уникальная. Вообще глаз — это часть мозга, которая вынесена наружу, то есть у него уникальное и строение. И оказалось, что очень много причин, которые приводят к тому, что человек перестает видеть. То есть вот эта цель — видеть, красоту она ведет то есть если она будет у человека то наверное и, наверное, а и процесс восстановления пойдет лучше но вот все-таки причин которые ведут к тому что человек закрывается их очень много так так же как и много заболеваний которые есть в глазу мы будем рассматривать все виды заболеваний и постараемся дать инструменты каждому виду заболеваний глаз. Как правило, у большинства вот имеющих проблемы со зрением, как правило, несколько заболеваний, не одно. Одно реже даже встречается. А вот несколько. Просто люди даже иногда не знают о том, что у них есть заболевание. Правильно я говорю? Да, да. Не знают, потому что привыкли так. То есть постепенно ухудшаются, а они даже не понимают, что, возможно, что-то что уже не так, и нужно заняться собой. И, конечно, это э, такая привычка да, должна сформироваться, заботиться о своем здоровье, заботиться о своем зрении, и в том числе на курсе, на курсе мы будем заниматься и этой частью, то есть формировать привычку хорошо видеть, формировать такой образ жизни, который позволяет видеть хорошо, лучше и лучше с каждым годом. Не терять здоровье день от дня, а наоборот его улучшать? Мы даже вначале хотели сначала ограничить этот курс, сделать его только для тех, кто прошел вот курс 90 шагов здоровья, генетическое здоровье, для того, чтобы максимально, то есть они максимально готовы, эти люди, их уже структура, энергетически все выстроено и они могут сделать очень мощный прорыв очень мощный прорыв. но потом подумали подумали и не вы несколько упростили со мне э, сам курс для того чтобы могли включиться все все но еще раз говорю если вы хотите получить максимальный результат и на всю оставшуюся жизнь то пожалуйста нужно обязательно закрепить это в физическом теле вот с, с использованием с прохождением курса пробуждение. Там одна, вторая, третья ступень. Третья ступень это вообще вышка, это уже запредельные вещи, но пройдите хотя бы первую, вы поймете, насколько это. И генетическое здоровье. То есть убрать наследственные все проблемы. Чтобы они не, в какой-то момент не, не вернули вас к плохому зрению. То есть вот это все, все взаимосвязано. Поэтому нужно подходить к здоровью комплексно. Вот я еще раз на себе говорю, я это проверил. Я занимался не зрением только, хотя я не видел вначале, на и было, как говорится, ну все, то есть надо было только этим. Нет, я занимался общим состоянием, ухудшая мировоззрение в целом. Я понимал, искал причины, я занимался своим здоровьем, в общем, энергетическим и прочим, психическим. То есть всеми и постепенно все это привело к другому результату. Так что, друзья мои, наш подход, вот в нашей академии подход, к здоровью человека мы, как я сказал, мы входим в эту тему очень так глубоко и основательно, и причем э, с хорошей перспективой. Мы, вот, э, мы, э, наш подход именно такой. Э, использовать все ресурсы человека. Физические, психические, духовные, энергетические, и, может быть, даже какие-то запредельные. Насколько кто готов? И шаг за шагом, ступень за ступенью, идя этим путем, вы действительно выйдете на очень классное здоровье. Не только зрение, но и здоровье, общее здоровье человека. Свое. Да. У нас есть вопросы. Давайте ответим на вопросы немного и будем завершать. уже. Да. Спрашивают, а где ты видела, что если человек не может смотреть, когда вокруг люди не заботятся о окружающей среде, и поэтому зрение ухудшается. Как прокомментируете, Антон Александрович? Честно говоря, я не понял вопрос, прошу прощения. Если, если вокруг люди не заботятся об а окружающей среде, и поэтому у человека ухудшается зрение, то есть я так поняла, что видит вот, да. вот это видя, неуважительное отношение. Да, видя неуважительное отношение к природе, к самому человеку, то есть это все общее состояние всей нашей цивилизации тоже сказывается. Вы правы, замечательно. Вот я как-то об этом не подумал, но это почему я сразу это не понял вопрос. Да, супер. Благодарю за этот вопрос. Этот фактор, конечно, очень важный. Но я интуитивно иду в этом направлении. Я занимаюсь, очень много занимаюсь вообще планетарными работами. То есть построением другого нашего будущего, других наших всех реалий. И я, да, я вижу то, что происходит, я на это нерву сердце, я просто вкладываю в то, чтобы было лучше. И вот это лучшее из будущего, которое я строю, оно мне приходит сюда и помогает здесь. Поэтому действительно... Просто смотреть на то, что происходит плохое в нашей жизни и э, осуждать, то ты зрение не улучшишь, а наоборот, ты действительно его можешь потерять. Но если ты, видя все это, не, нельзя закрывать глаза, на это, зоркость нельзя э, терять. Ты видишь это, но ты в каждом таком проявлении э, плохого э, на земле, в жизни, э, в обществе, ты находишь какое-то решение, ты делаешь какой-то новый шаг, собственное развитие, или что-то там написал в, в интернете, какой-то свой отзыв, какую-то свою фотографию красоты вместо этого поместил, и так далее. То есть это все тебя будет двигать в этом направлении. Да, вот этот момент, Ирина, вот, пожалуйста, уже начинается усиление нашего курса. Мы же хотели, я говорю, прокрутить сначала среди тех, кто готов максимально еще дошлифовать наполнить еще больше и потом уже выдать но сейчас я увидел мы наоборот пошли по более легкому варианту чтобы каждый мог включиться но по пути взял чтобы все высоты все высоты и мы сразу вам рекомендую, действительно кто сейчас можно параллельно идти кстати очень важный момент вот кто-то может быть сейчас занимается там женскими практиками, прочее. вот, кстати, сейчас стартовал у нас курс «Как быть счастливой женщиной и взаимодействовать с мужчиной». Это тоже сказывается на зрение. Это обязательно сказывается на зрение. Поэтому, кто идет параллельно в этом курсе, нисколько не мешает. Это, это дополнительный процесс, который все усиливает. Все усиливает ваше, вот, ваше мировоззрение, ваше состояние и на выходе зрение реальное зрение физическое зрение будет уже другим да спрашивают еще капиллярная сеточка на глазу можно на курс Но, наверное я отвечу я думаю что можно противопоказаний при этом нет к тому чтобы заниматься зрением поэтому добро пожаловать можно мы протестировали все практики на предмет безопасности чтобы они были безопасны для любого человека и если, я не знаю, Ирина, по-моему, там нет ни, одно, ни одной рекомендации, вот это упражнение не делать в таком, при каких-то заболеваниях. По-моему, нет такого, да? Я че? Нет, нет, противопоказания нет. Единственное противопоказание это будет если человек сделал операцию вот только-только, и тогда ему нужно все-таки подождать какое-то время три месяца, шесть месяцев, примерно такой срок, прежде чем выполнять упражнения. Но все равно можно включиться, не выполняя упражнения, но занимаясь как раз-таки глубинными психологическими причинами. Да. И тогда восстановительный период пройдет лучше, да. гораздо эффективнее, потому что мы устраним как раз-таки глубинные причины. Но вообще есть одно противопоказание. Я сейчас только увидел его. Это лень. Тот, кто ленивый, лучше не заходите. Да, точно. На самом деле мы постарались, на самом деле, мы для ленивых постарались учесть ленность человека, постарались много включить разных интересных таких штучек, которые позволяют, ну, как говорится, втягивают в процесс. Потому что мы понимаем, что лень – это довольно сильный инструмент нездоровья человека. И это учли. Сталкиваемся регулярно с этим. Да и сами тоже прошли какие-то моменты. Итак, да. а еще есть вопросы, Да, еще есть вопрос. У мамы ухудшается зрение, двоится в глазах. Ну, наверное, пусть мама приходит заниматься. Да. Заниматься своим зрением. Да, еще раз хочу сказать: мы постарались. Включить инструменты для всех заболеваний, которые связаны со зрением, всех видов заболеваний. Это э, не одно какое-то, там дальнозоркость, близорукость там, нет, а именно весь спектр заболеваний. И еще раз говорю, друзья, вот там будет тестирование. Вот первое понятие придется поработать так, то что надо себя протестировать основе Вы впервые, может быть, увидите объемно. Вы обратите внимание на свое зрение. Помните такое выражение: возлюби болезнь свою. Полюбите, по... осознаете, что зрение вообще то имеет те-те-те-те аспекты, и вы себя протестируйте и увидите, а, а в каком состоянии вас, вообще где вы. То вы, ведь в основном то люди знают: близорукость, дальнозоркость ну там еще дальтонизм. А, а ведь э, их спектр огромный, и люди зачастую даже не знают о том что у них есть те или иные заболевания. Поэтому первое занятие будет такое объемное, протестировать надо все себя, но зато потом вы будете легко сопоставлять, видеть результат и радоваться тому, что будет с вами происходить. Я отвечу еще на несколько вопросов. Спрашивают, возможно ли вернуть с бадами зрение? Отвечу, что нет, только бадами зрение вернуть невозможно. Нужна ваша ежедневная работа устранение причин нарушения зрения как на физическом плане, так и на духовном, на глубинном. Поэтому только БАДами, к сожалению, не обойтись. Это как раз-таки о том, что мы хотим тут переложить ответственность на БАД, и вот, пожалуйста, принимай человек, думая, что он принимает БАД, что-то улучшит каким-то образом зрение. Но, но нет, необходима такая многоплановая все-таки работа. Да. Э... Но, но применять БАДы, конечно, можно, но это опять же должен быть... Здесь еще такой момент. Нужно тонко чувствовать свой организм. А что вам более подходит? А что вам более, более эффективно? Поэтому вот в этом вопросе, когда вы... Здесь опять же вопрос мировоззрения. То есть насколько вы сможете чувствовать свое тело, свою душу, советоваться с ними и принимать верные решения. Здесь отчасти мы тоже об этом говорим, потому что это важно, важно уметь общаться с своим телом, с ним э, разговаривать э, и понимать его нужды для того, чтобы принимать верное решение. Э, я сейчас подумал вот о чем. Наверное, Ирина, нам э, можно дать какие-то рекомендации, какой-то э, по БАДам может быть стоит. Э, посмотрим. То, что их сейчас так много, и там больше, э, хотя есть очень хорошие Но вообще-то это очень индивидуально. Поэтому общие рекомендации можно дать. Э, вообще ну, Возможно, это будет следующим этапом. Да, возможно будет следующим этапом, То, что, как я сказал, мы сейчас сделали это первая ступень, она очень эффективно, она вам сразу изменит многое в вашей вашем зрении, вашей жизни, но кто захочет пойти дальше не будет останавливаться, для тех мы подготовим еще процесс более высокого, более глубокого развития. Я вот сейчас просто подумал, я использую, использую один такой ресурс, это не БАДы даже, ну, в принципе, можно назвать БАДами. Но об этом я, надо вот с Ириной мы исследуем, если добро, насколько я как-то, я в целом это дает мощное укрепление организма, но на зрение отдельно не смотрел, как влияет. Я проверю, если что, дам свое, свое видение на этот счет. Хорошо. Благодарю. Да. Витя, Я тогда... тогда немножко расскажу еще о курсе, потому что спрашивают в чате по поводу курса. как. Итак, курс у нас состоит из 18 занятий, продолжительность 6 недель. Как на платформе вы будете каждые два дня получать новое занятие. И плюс параллельно, Будет чат поддержки в Телеграм, который курировать буду я. Я напомню еще раз, я врач-офтальмолог, кто вот недавно присоединился. И э, таким образом будет, вы можете, сможете задавать вопросы, на которые я буду давать ответы. Потом раз в две недели будет, в зависимости уже от тарифа, будет проходить консультация со мной и Анатолием Александровичем, и где вы также сможете задать свои вопросы и уже получить на них Ответы. То есть таким образом будет проходить сопровождение участников курса? Ну, начало будет 9 числа, но 9 в ночь. То есть каждый, вот каждое занятие будет даваться в 00 9 числа. То есть вот 9 числа в ноль будет дан старт этому курсу. Дан старт, старт первого задания. И так потом через два, два, через два дня будет также в ноль часов даваться допуск к следующему курсу. И так вот вы пойдете по всему, по всему курсу. Да, на каждое занятие два дня. Вопрос еще здесь, в чате. У меня пошло осложнение на зрение после перенесенной ветрянки. Два года. В каком направлении надо искать причину? Спрашивают. После ветрянки стало ухудшаться зрение. Я так поняла, что ветрянка в детстве. Здесь, понимаете, вот то, о чем я говорил вначале, на зрение влияет общее состояние здоровья. Общее состояние здоровья. И нужно заниматься и общим состоянием. И вот у вас из-за этой болезни общее состояние снизилось. Возможно, иммунная система пострадала, еще может быть что-то. И это сказалось на зрение. Поэтому, где искать? Нужно общее укрепление здоровья. Можете параллельно, я еще раз говорю, включиться в курс пробуждения. Он дает, он тоже очень простой, очень, там только несколько минут в день надо позаниматься но и вы параллельно идя и укрепляя свое здоровье общее здоровье вы таким образом резко усилите эффективность этого курса поэтому я просто настоятельно рекомендую вам заняться параллельно укреплением своего здоровья общего здоровья вот это Обязательно. Да, и еще вопрос. Если зрение стало ухудшаться из года в год, то есть растет близорукость, значит ли это, что я не вижу чего-то в своей жизни, или это неверный взгляд на жизнь? Ну, да, в принципе, да, ответили да, уже. Нет, ну не только ответили. это вообще-то в курсе все об этом подробно рассказывается. Каждое заболевание объясняется, дается видение всех причин, и вы можете у себя определить, что же, какая причина для вас наиболее э, сильно влияет. То есть это уже входить в курс, и вы получите ответы на все вопросы. Мы с вами будем общаться, вы сможете задавать вопросы, в чате задавать вопросы. И э, таким образом э, еще коллективное обсуждение будет. А вы видите, сейчас люди достаточно грамотные, много чего прошли, будут тоже вам подсказывать. Так что все вместе, коллектив, коллективная работа, она и лень уменьшит, и эффективность увеличит. Так что, друзья, вот всех приглашаю на этот замечательный курс. Поделимся результатами через полтора месяца, уже через полтора месяца. Я тоже буду идти вместе с вами. И поделимся, и посмотрим. Будем повышать общее здоровье нашей нашей цивилизации, немного не меньше. Итак, друзья, я благодарю вас, благодарю за участие. Ирина, благодарю тебя, благодарю, благодарю, за... благодарю за продукт, за сегодняшний эфир. Вопросов, я понимаю, будет много, они будут не скоро закончатся, но курс позволит снять очень много вопросов. Еще спросили про астигматизм. Нет ли противопоказаний? Нет противопоказаний, при астигматизме нет. Можете включаться. Мы сказали, Это... Противопоказание только одно. Лень. Вот лень. Остальное... Да. Так что включайтесь и при астигматизме. Возможно, все. Цена курса шапки профиля по ссылочке. Да. Еще вопрос, вот на заключительный отвечу, надо ли пройти обследование у окулиста перед курсом, чтобы проследить результат. По вашему желанию, можете пройти обследование, можете не проходить, у нас будет специальный день диагностики, где вы сможете, не обращаясь к окулисту, примерно понимать, насколько у вас улучшилось или ухудшилось зрение за время курса, но оно улучшится. Ну, по цене там, действительно, я точно не помню, но у нас три ступени цены, в зависимости от того, какой вы выбираете вариант. Зайдите на сайт, на мой сайт, и вот здесь в шапке профиля Топлин, вы сможете увидеть тоже. По ссылке пройдите, все прочитайте, все увидите. Еще раз благодарю, благодарю всех, до свидания. Благодарю, до свидания.